Киса Алиса, слушай меня внимательно. Я взломала папин компьютер. И придумала... Компьютер, компьютер, компьютер. Киса Алиса. Да, да, да, я слушаю ее Митю. Так вот, мне нужно, чтобы папа Эйвен и тетя София куда-нибудь ушли. И я придумала, как это сделать. А зачем Юмичу? За Затем, что я на его компьютере нашла такие файлы. И нам их надо посмотреть, поняла? Круто, хорошо. Только тихо, и никому не говори. Ладно, ладно, не скажу. Так, Аня уехала и оставила нам записку. Там два задания. Нужно прибраться и сходить в магазин. Кто что будет делать Что Киса Алиса имеет в виду? Нет, не, ничего важного. Ой, нет, только не прибираться. Я прибираться не хочу. А я не хочу в магазин. Ну, тогда мы с Софи пойдем в магазин. А Юми с Мишей и Алисой останется прибираться. Кажется, Киса Алисой сработала. Да, отличная идея. Мы с мамой Мишей и Киса Алисой останемся тут прибираться. А вы, папуля и тетя Софи, идите в магазин. Сработала, сработала. Тихо, Киса Алис, а ты подписывайся на наш канал скорее. И ставь лайк. И в опросе голосуй всегда. А, ладно, а что мы тогда пошли? Сработала Сейчас я кое-что покажу. О, давай. А ну что, девочки, давайте, наверное, начнем с этой комнаты, а потом всю остальную квартиру приберем. Мам, мы не будем прибираться, я специально выпроводила папу и теть Софи, чтобы кое-что показать вам. Я взломала его компьютер. И мы будем смотреть тайные ролики папули, которые он от нас скрывал. Круто, да? Ой, не знаю, Юмич, мне кажется, это неплохая идея. Может быть, лучше не надо? Мне кажется, мы очень много сегодня узнаем о Софи и папе Ивне. Ладно, женская любопытность дело солист, ты что делаешь? Скажи нашим Мэджикам, что после того, как они посмотрят этот ролик, пусть идут на главный канал Мэджик Фэмили. Там новое видео вышло с нами. Поняла? Да, только я не поняла, что это было. Ох. еще никогда не видел после того когда смотришь этот ролик сходи и посмотри это видео оно реально крутой получилось и самое главное там набрать много лайков чтобы снять вторую часть реакцию мою на ваши собачьи игрушки достаточно уже твоей реакции на папин компьютер с тобой явно что-то не так просто я очень рада что вышло такое видео про мои игрушки а еще я очень хочу посмотреть эти ролики про ивана и софи понятно ссылка на ролик будет как всегда Начинаем. И у меня есть задание для подписчиков. А про канал вы рассказываете, что она видео сняла на своем канале Аниме Я уже смотрела. А, я не знаю. В любом случае, все ссылки будут там внизу в описании. Ребята, внизу. Я включаю. Нет, сначала задание для подписчиков. Они, как и я, должны посмотреть эти ролики Софии Эйвона. И сказать, кто круче, Иван или Софи. Изменился ли Эйвен и Софи или нет. Включаем. Теперь. Понятно зачем он скрывал это видео, может быть не стоило показывать его подписчикам. Да уж папуля, позор то какой. Вот как жила тетя Софи, когда нас не было, теперь понятно, почему она такая толстая. Она не толстая, киса Алиса. Да уж, чувствую, сегодня мы много, о а них узнаем. Очень странные ощущения. Раз, два, три, пошла девочка. Я не девочка. Эй, ну ты ходишь как медведь. В платье поправь. Разве девочки да, так встаня, ходят? Да, ну мешает. Скажи спасибо, что каблуки сломались ее. я не могу идти. Ну давай, ну разочек, ну давай обратно. Походочка нормальная, такой женственная. Ну, ну, нет, не могу Эйва, ну, это не сложно, давай Сама-то без платья. Ну давай, вот отсюда, сюда, просто вот так возьми и дай женственно Вот блин М -м -м. Вот дошел, все Эйва, ну только не ложись на землю, это не по-женски Так, ну ладно, давай попробуем выразить женственность в танце Ну иди сюда скорее Да блин, ну ничего Подбородок тянем выше и на носочки Вот так Ну а теперь вставай на лапки Так вот. Эйва, ты в баскетбол играешь или танцуешь? Вложи в это всю свою женственность, вставай на носочки ну блин, я что балерина? Ну смотри, вот так вот головку тянем. Ой, давай, давай. Эй, ну так сначала вот так Вот Так, раз, два, три. Все, надоело. И ресницы эти накрашенные. Вот видишь, не так-то все просто. Ладно, признаю, быть женщиной это великий труд. Можно платье снять уже? Наш. Да. Папа что платье носит? Я думаю, это они видео какое-нибудь снимали. Но все равно он же мужик. И Юми, только не говори, что ты это видела. Это травма детства, между прочим. София! Эй, Иван, ты что? Ты, ты, ты, ты, ты, ты чего? Ты напился что-ли? Ты знаешь, что такое Франкилл Ну ты скажешь, знаешь? нет. Ты! Понятно. О, мой собак чебок, какой кошмар! Мам, не расстраивайся, мам, слышишь, а? Мы можем больше не смотреть ролики. Нет! Я что, зря компьютер забывала? Давай смотреть, мам, иди сюда! Что, детка? А? принеси ко мне коктейльчик. Эйвен, прикати. Я говорю, коктейль тащи. Ой, Эйвен, хватит. Я похож на Брэда Пита в Невском клубе. Почему? Потому что ты собака и ты Эйвена не Брэд Пит. Я похож на Брэда Пита в Бойцовском. Нет, Эйвен, похож. Нет, похож. Нет, а так? А что-то изменилось? Характер. Его просто пока не видно. Эйвен, ты сейчас серьезно вообще? Абсолютно, детка. Теперь я стал совершенно другим. Мой брат так себя не ведет. И Брэд Пит. А как ведет себя Брэд Пит? И как ведет себя твой брат, детка? Все, Иван, заканчивай эту ерунду. Но я же звезда, Софи. Ну принеси-ка Сам сходи, а, Брэд Пит. Видишь, мам, все не так плохо. Есть и хорошая в папу, и он грузой. Отстань, Зачем ты вообще это придумала? Да давай еще посмотрим, а. Если бы ты стал президентом или мэром, что бы ты сделал первым делом? Эйвен, Всем с собакам гулять сколько хочешь и где хочешь. Да, да, да, крут. Всем собакам бесплатный корм, сколько хочешь бери Вот это я понимаю, нормально поесть положили Ня -ня -ня. Эйвен, ну ты офигительный закон придумал, это просто вообще смотри, вообще просто, вообще Эйвен Мама Эйвен, ты ж президент, тебе не положено бояться Всем собакам спать в хозяйской кровати, когда хочешь Крутя, Эйвен Видишь, каким бы Эйвен был хорошим президентом для животных, да? Да, я же говорю, папа крутой! Мало ли, что у нас было в прошлом, мы в прошлом все странные, да, были? Да, у вас Миши было тяжелое прошлое! Я бы хотел уметь превращаться в предметы. и какой бы ты предмет превратился? Ну, например, в стул. Вкусняшка Эйвана! ла-ла-ла-ла-ла. блин, Эйвен, блин, блин! А-ха-ха-ха-ха! Ну ничего, еще посмеемся. Ой, черт! Тогда уметь быть невидимым Да, точно Эйвон опять? Ой, прости Ну ладно, тогда мысли читать Ага, удачи О, вкусняшка Эйвона Я все вижу, Софи Ой, она не знает, что я умею читать ее мысли Наверное, он просто заметил меня с дивана Делаю вид, что мне все равно Ага, делай Пойду-ка я, Софи, отойду в туалет Ага, давай так, вроде бы ушел. Можно украсть вкусняшку. Тихонько, тихонько. Вот она красавица моя. Положи на место. Как он узнал? Я тебе говорил. Ладно, в другой раз. Другого раза не будет. Эйвен, ты что, правда мысли читаешь? Я бы тоже хотела иметь супер способность. А я вот сейчас подумала, а-а-а, откуда у Эйвена все эти ролики? Ты бы хотел поменяться телами с Софи? Э -э, не снимайте меня, пожалуйста, у меня боязнь камеры. Хотите, я вам расскажу, что это за ощущение, когда ты в другом теле? На самом деле это весело. Так, сейчас я вам все расскажу по порядку. Итак, поехали. Ой, а, хотя подождите, давайте сменим ракурс. Снимайте меня вот здесь, вот здесь, вот, вот, вот так. А, я хорошо смотрюсь? Я хорошо смотрюсь? Нет, пожалуйста, я стесняюсь. Нет, простите. Ладно, что вы хотели спросить? Вот я нахожусь в теле Эйвена, но моя душа все равно осталась моей. И мой разум тоже. Так вот, несмотря на то, что это тело немного отличается от моего красивого и безупречного. Например, тут какая-то штука между ног болтается, шерсть себе их вот не такой помню. Ну, так вот, я, между прочим, тоже считаю, что это тело так себе. Мама, что это? Мама. Вот видишь, душа не зависит от тела. Несмотря на то, что Эйвену досталась моя прекрасная оболочка, он даже ее испортит. А я умудряюсь даже в этом скудном тельце оставаться прекрасной. Может, мне тоже поменяться чуами, например, с кисой Алисой? Как они это сделали? Кажется, я поняла, что это за ролики, откуда они. И что это? Ох! Если бы ты был колбаской, ты бы себя съел, и я бы не успел бы себя съесть. О, какая колбаска? Полежу тут, повторожу свою колбаску. Надо ее попробовать. Софии, Кто-то где-то кричит. Оказалось, какая вкуснятина. Я пою песню «Это настоящий собачий». Что тут делаешь, а? Ой, ясно, короче, блин, опять слушаешь эту ну, дятину, я пошла. Давай, давай, удачи. Кажется, я, я думаю, что это все не по-настоящему было. В смысле, а как еще? Мне кажется, что, что Кейван решил бросить, бросить. Бросить что? Точно. Какой-то сегодня мрачный день. Видимо, он что-то предвещает. Я прочитала в интернете, что сегодня обещают конец света. Надо собираться. Пишу, что нужно запастись самым необходимым минимумом. Так, крылышко, шапочка, бантик. Все, я собралась. Может бантик заменить минимумом? Какое странное слово минимумом. Минимум, минимум, минимум. Так, ну вроде я готова. Может, думаю, быстро взять. Ты собрал свой минимумом? Я собрал список книг про конец света и до конца света их нужно все прочитать. А зачем? Чтобы знать, что такое конец света. Да, Софи. Ясно, ясно. Слушай, а что такое конец света, правда? Это конец всему живому. То есть как бы нас не будет. Нас не будет. Нас не будет. Подожди, нас не будет. Мы все умрем, Софи. Подожди. Нас не будет. Мы все умрем, Софи. Ой, а зачем тогда нам все эти вещи? То есть мы зря собирались? Может быть тогда мы просто как бы доедим наши вкусняшки, пока не наступил конец света? Да, пожалуй. Ну не пропадать же им как бы. Конец света, точно. Что, мам? Эйвен решил бросить. Кажется, я поняла. Он решил бросить снимать свои видео. свое личное шоу вечернее, Эйвен, да? Поэтому он удалил эти ролики и спрятал их. Я не знаю. Мое любимое имя. Мое любимое имя. Мое любимое имя. Имя любимое мое. Мое любимое имя. Имя любимое мое. Имя любимое мое. Мое имя любимое. Имя любимое мое. Имя любимое мое. Твое имя. София хочешь послушать мое новое произведение? Давай! Включаю! Классная музыка у меня получилась. Ты уверен, что хочешь попробовать это, Эйвен? Уверен. Может быть, не надо все-таки переедать двух ногих. Это было вкусненько. Надеюсь, ты об этом не пожалеешь. Софи. Принеси воды еще. Ой, говорила ей не надо. Но мы не должны позволить Эйвану бросить ютуб. Мам, смотри, что я нашла. Кем ты себя видишь в будущем? Прекрасный, красивый, старый, умный, чихуахуа, живущий в одиночестве и покое. Эх, наконец-то пенсия. Эйван! Боже. Я май. приехала в гости! Иван, Поднимайся! Доброе утро! Эй, братец! Хм, кажется, тут его нет. А вот ты где! Нет, тут его нет. Хм, так куда он подевался? Эйван, ты где? Я думала ты прячешься, хочешь меня напугать, Эйван. Хм, пусто. Где же он? Эйван, хм, что такое? Но я тебя найду. Ты в домике? Нет, тут его нет. И на крыльце его нет. Нет. Под диваном? Нет. У миски нет. На кухне нет. Ага, знаю. Эйван. Эйван, я тебя нашла. Нет. На стуле. Оба. Тут не Эйван, но кое-что есть. Софи, я знаю какой сегодня день. Я не хочу сюрпризов, происшествий и подарков. Займись своими делами, твой брат Эйвен. Хм, займись своими делами. Это он так пошутил и хочет, чтобы я его нашла. Ох, какой прекрасный солнечный день. Самый лучший день рождения для Эйвена. Какое одиночество. Что может быть лучше? Эйвен! О нет. Эйвен! Эйвен! Может она меня не заметит, Эй, Ван, ну я отвернусь, может и правда не увидит. Это я, Софи, я ищу тебя. Эйвен, где стать я с Где же ты, Эйвен? Эйвен, ну где ты? Ничего себе, я практически невидимый. Эйвен, я тебя нашла, вот ты где, с днем рождения тебя рад. Да, Софи. Я испекла тебе печеньки. Так, мило, спасибо. Сейчас принесу. а а а а да, вот как-то так Может быть папа и нас всех не хотел? Может он хочет жить один? Это так грустно О, ужас, собачий бог Вдруг мы все ему не нужны? Соблюдать правила приличия Ходить в туалет на унитаз Смотреть постоянно телек, очень много-много-много работать за кампом. Можно, правда, еще иногда успеть выехать в отпуск пару раз в год и полюбоваться не нибудь А еще создавать себе проблемы, и потом сидеть и думать, как их решить. Отключаться с друзьями по выходным. Девать, девать, чувак. Скорее, давай, пойдем, на то времени мало, мало у нас. Мало. мало, мало, времени мало. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Подейте. Можно, но тебя досталось. У вас неправильное воспитание. Думаете. Видите, как ваш ребенок не активен? Ну, а, боже. Ну, а то на улице можно? Ну, нежелательно. Боже, что он делает Хам. Муж зикарит. А с игрушкой играть где хочешь? Э, не поймут. Странный какой, посмотрите какой да, странный. Да, очень странный. Ну от а работы есть можно. Ой, все кругом следуют моде, думает стал веганом и... с всего осталось только стоять. Кто вы тут стоите, молодой человек, подозрительно оглядываетесь как? Я сейчас полицию вызову. Ну а на соседей гавкать. А, ну это можно, короче, круче тот, кто перегавкает. М -м -м. Нет, не хочу быть человеком. Так, стоп, самое главное мы выяснили. Это не правда, это шоу. Значит, Айван не пукольщик, и не грубиян, и не пьет, и не хочет нас всех бросить. Это просто э, фильм, да? Да, но нам нужен план по спасению его шоу. О, ребята, а что вы тут делаете? Мы сходили в магазин, и а вы до сих пор не прибрались? Да, мы там какие-то смотрели, все такое, готовили следующий педскавер. Да, думали, что будем пить в другой раз. Короче, ничего важного. План по спасению видео Эйвона. Какой план, что? Вы о чем вообще? Что там в компьютере делает Кисалиса? Кисалиса, вырубай! делает Киса -лиса. что она там смотрит? Да небось опять какие-нибудь приколы на ютубе. Да, понятно, зря мы в магазин ходили, они так и не вырубали. А ты переходи на главный канал Magic Family и смотри там новое видео. Да, там же крутое видео мы сняли, помните? Да, реакцию нашу на на игрушки. На Киса Алисины игрушки. На мои игрушки. Так, надо вырубить срочно, пока папа не заметил. А что такое-то, а? Ничего, ничего, ничего, потом поговорим, Иван, потом. Странные они какие-то.